Там есть любовь, но только сексуальная. А где любовь та, которая предполагает, что вы единственная? Потому что счастье для женщины – это быть единственной и оставаться в стабильных отношениях, где мужчина любит, где мужчина любит. Итак, как узнать, любит ли вас человек, с которым вы? разделяете свою жизнь хочу отметить очень важный момент мы женщины уж очень отличаемся от мужчин хотя бы тем что наша любовь наше наше проявление в любви разное Мужчина менее стабилен в проявлениях своих чувств. И когда речь идет об идеализации ваших отношений, когда мы идеализируем, помните, мы говорили, что как мы интерпретируем наши отношения, либо идеализируем, либо упрощаем. Итак, когда мы понимаем, что у мужчине свойственно, Потеря вот этих чувств периодически, да, он теряет эти чувства, это, скажем, конструкция, когда мужчина немножко охладевает в своих чувствах, встроена в его психику не случайно. Они так устроены. Нам нужно научиться понимать этих мужчин. Нам нужно научиться взаимодействовать с ними так, чтобы мы оба в паре были счастливы. Итак, когда речь идет о том, что мужчина периодически забывает о своих чувствах к любимой женщине, да, там по причине... Переключился на бизнес, на дела, на работу, еще на какие-то вещи, которые связаны могут быть с риском. Да? Мужчина переключается. Это то, за что его обвинять нельзя. Нужно научиться понимать, что с ним происходит. Но сохранять любовь с мужчиной. Да? Сохранять взаимоотношения, которыми вы, которые вы уже имеете, нужно обязательно. Так вот, есть кризисы в отношениях. Эти кризисы могут быть по разным причинам. Мы их изучаем в теории любви. Понимая кризисы в отношениях, вы перестаете паниковать. Вы перестаете дребезжать над любовью и отношениями. Потому что любая паника, дребезжание и суета мужчину уводит от его чувств еще дальше, чем вы думали. Нужно понимать, что для того, чтобы выстраивать отношения правильным образом, нужно использовать соответствующие знания скажем что вы знаете о мужской природе помимо того что мужчина это охотник все мужчина охотник мужчина добытчик все мужчина полигамен это все есть ночью. Он также и трус, да. Вы плохо знаете мужчин. Это говорит о том, что вы не знаете, вы не знаете, что, мужч... что дать мужчине для того, чтобы взять то, что нужно вам. Что вы знаете об отношениях, которые развиваются во взаимной любви? Как развиваются отношения во взаимной любви? Никто не знает и никто не хочет знать, я так понимаю. Это благо находится женщины, которые понимают, что есть нечто, есть какая-то вот формула, да, формула любви, которой нужно просто научиться и ее, так скажем, использовать в жизни для того, чтобы получить желаемый результат. Мужчины любят комплименты, какие явно мужчина любит комплименты. Вопрос вам на засыпку. Какие комплименты любят мужчины? Потому что я привожу храбрый, сильный, я вас умоляю, я вас умоляю, красивый, э, там ты мачу или еще что-нибудь, я вас умоляю. Сделайте такой комплимент ближайшему мужчине, посмотрите, что с ним будет. Я, что хочу сказать, дорогие мои женщины? Вам нужно понять, что если вы, э, скажем, какими средствами пользуетесь. Просто нужно это понять и все. Если вы пользуетесь самыми примитивными средствами, ваши отношения будут такими же. Отвечать вашему запросу. Какой ваш запрос, такой и ответ. Еще очень важный момент. Почему я всегда напоминаю о том, чтобы изменить свою жизнь, начни с себя. Кто вы? Как вы понимаете себя, свои внутренние комплексы? Какие внутренние блоки мешают вам встретить правильного парня и построить с ним счастливые отношения? Ведь все, все, проблемы, которые существуют в жизни, они в нас. Никто нам ничего не придумывает. Все проблемы в нас. Наши страхи, наши проекции, наше видение жизни, да? Стакан наполовину полон, наполовину пуст. Это то, как каждый из нас на него смотрит. Это то, что в итоге каждый из нас имеет. Потому что тот, кто видит, как меняется его жизнь к лучшему, получает свыше больше. Тот, кто сосредоточен на негативном, получает меньше. А то и, и чаще по шапке получает. А хотим ли мы искренне мужчину в жизни? Да, вопрос к себе задайте. А вот на самом деле, хотите ли вы мужчину? Если вы сталкиваетесь с вопросом, а могу ли я ему доверять? То это следующая тема. И вот каждую тему нужно разложить по полочкам. Не ожидайте никаких чудес. Заграничный жених, будь сексапильной, одень новые туфли, и все мужчины, значит, тут же с ног собьются догонять вас. Послушайте, перестаньте пользоваться какими-то примитивными методами для того, чтобы организовать счастье в собственной жизни. Помните о том, что? Счастье, искренность, любовь – это в первую очередь нечто настоящее. Это чувствует каждая женщина, что это настоящее. Но то, как получить это настоящее, нужно в первую очередь стать настоящей. А как это сделать? Этому надо учиться. И ничего здесь такого нет. И сколько бы вам ни было лет, нужно учиться, если вы до сих пор этого не знаете. То есть мы делаем со своей стороны все возможное, чтобы э, обучить вас, дать вам необходимый материал для того, чтобы вы работали как пчелки внутри себя, чтобы вы себя отшлифовывали, как тот бриллиант, который поначалу, знаете, как алмаз. алмаз нас от других камней ничем не отличается. Но когда его начищают, он всем светит. Вот я хочу, чтобы вы понимали, работа над собой это обработка алмаза. Это становление бриллиантом. Потом, уверяю вас, отбоя не будет от мужчин, которые вам нравятся. А Почему Золушка не может стать принцессой? Это сказка каждой женщины. Скажем, в сказке там, она становится принцессой, но, скажем так, наша внутренняя сказка, наш сюжет, это когда Золушка еще не стала принцессой. Так вот, почему это происходит, мы работаем в этом вебинаре и поднимаем детские страхи, детское представление о себе, и методики, и техники, через которые мы себя прорабатываем и поднимаем свои внутренние комплексы и блоки, которые мешают вам э, осознать себя в роли востребованной женщины. Уверяю вас, в ошибках любви то, что сегодня мы проходили с вами по нашей теме, я перечисляю порядка 30 и более ошибок, которые нужно знать наверняка и не совершать их. Для того, чтобы не портить ваши отношения, так скажем, взяться за работу над собой. Взяться за работу над собой – это необходимо для того результата, к которому вы стремитесь.